Так, чефир, блять, пьем. А, ну ч, бля? Работаем, бля, работаем, бля, работаем. Угол! Блядь, я не могу! Блять, тебя походу, сука, дачи моя уебала. Ты меня уебал, спасибо. Перед тобой. Yeah, я Я yeah. убил его. На них или хуй с ним. Эээ, я чем? А ты жив? Не, я умер. Бля... Да у меня там калаш, боже мой. Я там калаш скучу. Прямо челики. Я сдох, минус один. Слышь, очень больно ему дал. Прямо очень больно. Одного убил. Все, все. на гранату нас да, там я не лечу один минут я зашел их трое, их трое меня убили Не, не. А, хм. Я убил. Я решал всю Где много? Да, я понял. Минус. Я еще одного убил. Хорош. Я сюжком тени выхожу. That's Задаю дверца. Иди вперед и направо. Домой нахуй. Убил его? убил? Да, ебал. Минус. Хорош. Меня не стреляй, я поднимаюсь Угу. Приезжаю. Не вижу никого больше. Опа, а О, по, по мне. Да вон справа, блядь, да и по мне не стреляй, дебил. Да не стреляй по мне, блядь. Убил. Одного убил, одного убил. Справа тоже. Молодец. Хуй. один! Любил. Ну, Отсосал у меня да? У меня. Давай, смотри. Я его я... раньше увидел. Но я пошел запушил. Просто первый там... уровень там домой. Моей... Блять, у мне кажется, я сейчас сумру нахуй. Нет, не умру. Я, я спрыгнул. Все нормально. Не знаю. Ляг сдохни тампир убил. Раба. Хорошо. Да, трешка, трешка, пойдем. Минус один. Минус один. И всех минус минус. Много дал ему. Не мне выбегать? Да-да, выходи слева будет. Наталья ты. <г revived> Блять, он меня через стену, б Нет, ты за стеной умер. Не... Второго <Бил>. в двери пикал. Да, я понял, я понял. Его бля Блять, я это понял. я похуй. Минус! 1. Я в не побежал. Опа! Крыса ебаная, я тебе в рот надрачивал, блядь! Что там? Да чел! <соспит> <Бил>. <соспит> минус. Бегу по длине.